В сетевом маркетинге мы можем создать случайно или специально ложные ожидания у тех людей, которые к нам в команду приходят. Как это происходит? Благодаря картинкам. Благодаря описанию сетевого маркетинга как удивительные возможности зарабатывать бесконечные деньги. Я видел достаточно много ситуаций, когда на мероприятии о а человеке, который в костюме приехал в регион, строить свою команду, рассказывают не какие-то о, о каких-то его доходах, о том, что человек может себе позволить и путешествует там туда или сюда. И вы знаете, грустно, когда это неправда. И вы знаете, когда я вижу таких людей, их вот эта излишняя напыщенность, она, конечно, побуждает людей, которые ничего не понимают в сетевом маркетинге, попробовать. Но минус в том, что она побуждает их попробовать, и также система побуждает их раскрутить на крупный вступительный взнос. Люди вступают в систему, пробуют себя в сетевом маркетинге, разочаровываются и уходят. А те, кто создавал вот эти мероприятия, создавал картинки великого светлого будущего, едут в следующий город и облапошивают следующих людей. Сетевом маркетинг – это не об этом. Сетевом маркетинг – это о том, что ваша... Презентация должна соответствовать реальности. Либо быть немножко хуже, чтобы люди могли и не все знать про вашу жизнь, но при этом это было достойно. Иногда нам кажется, что чем ярче мы себя преподнесем, тем люди лучше клюнут. Смысл в том, что мы с вами не на рыбалке. Мы с вами в режиме отбора кандидатов, которым подходит этот бизнес такой, какой он есть. Вдумайтесь подходит бизнес такой, какой он есть. Вот Питер, например, город такой, там дождь, он серый, и вот он не изменится. Вот Египет, например, э, вот эти песчаные бури, э, дождь раз в несколько лет, постоянная жара, отдых в основном в отеле внутри, какие-то немножко путешествия по стране и то под кондиционерами, своя специфика региона. Бизнес сетевой такой, какой он есть. Это не очень быстрый бизнес. Это бизнес, в котором нужно получить профессию, как и в любом другом деле. Это бизнес, в котором иногда мы теряем команды, которые к нам пришли, и 90% новичков бросят этот бизнес. Это вот не создание ложных ожиданий. Вот Поймите правильно, если вы в сетевой маркетинг приходите, создаете ложную картинку человека, он же разочаруется. А ладно, найдем следующего, так кто-то подумает. Дурачок. Не надо обижаться. Я считаю, что дураков надо искать в зеркале. Уважаемые дамы и господа, если вы поработали несколько лет в разных регионах, и у вас до сих пор нет стабильности сети, вопрос, чем вы занимаетесь. На мой взгляд, вы занимаетесь тем, что вы создаете ложные ожидания в нестабильной компании. То есть люди к вам приходят, деньги тратят, пробуют себя, осваивают первые навыки и потом куда-то отваливаются. И вы знаете, что самое приятное? Что эти люди отваливаются к кому-то нормальному. Со временем сетевик, который, как говорится, <смешно> ужаленный сетевым маркетингом, он со временем станет сетевиком, но в нормальной компании. Потому что человек понимает, что в этой компании у него не получилось, и он себе допускает возможность, что с профессионалом, который его научат реально работать в одном городе, работать со знакомыми, а не только с холодным списком, работать э, с новыми людьми, а не только с сетевиками, работать с э, клиентами, которым предлагают и другой продукт, и нужно научиться работать с этим продуктом. Но вот этот момент – это такая, знаете, суровая реальность – Города, в котором нужно наладить товарооборот, стабильный. Сетевой маркетинг – это бизнес, в котором мы создаем объем. С помощью обучения организации, которую мы создали, обучаем эту организацию и проходит естественным путем объем. Не только с помощью новых людей. Объем появляется в процессе обучения, в том числе и по продукту. Вы проводите обучение, продукт внутри сети покупается и покупается новыми клиентами. Вот этот момент очень важен. И наша ключевая задача рассказывать в этом бизнесе о не только прелестях этого направления, но и о недостатках. Потому что любое дело имеет свои недостатки. И когда вы человеку вот прямо рассказываете про недостатки, он без ложных ожиданий приходит и не разочаровывается. Потому что проходит там 3, 5, 6 лет. Такое произойдет. И вот смотрите, что несколько сотен людей, которые были в вашей команде, где они? Если их нет, вот где? Если хорошенько всех прозвонить, то вы удивитесь, что один в одной компании сетевой, другой, где оказался продукт дешевле, обучение рядом, все на месте, поддержка адекватного спонсора, где компания стабильная, а ваша уже не актуальна, уже всем надоело, например, да? Это тоже важно. Где вход поменьше, вступительный взнос поменьше, где не нужно учиться так красиво рассказывать, как это делаете вы. То есть человек нашел что-то попроще. Заметьте, не значит, что хуже. Он нашел что-то, что для него проще. И вот очень важно понять, что скорее всего, то, чем вы занимались, это сложнее. Просто потому, что вот те методики, которыми вы работали, они необходимы для того, чтобы продвинуть такой сложный продукт. Такой сложный, непонятный, дорогой. И вот я часто вижу, ребят, замечательных компаний в одном городе, потом спустя годы в другом городе, потом на каких-то вебинарах, конференциях, там они в костюмах ходят, рассказывают какие-то там легенды про автоворонки и так далее, и так далее. Я реально понимаю их объем сети. Да, объем э, проведенных лекций в них, может быть, и большой. Огромное количество записанных видео, огромное количество проведенных вебинаров, огромное количество проданных консультаций. Но сеть приносит там совсем небольшие деньги – 2-3 тысячи долларов. А человек считается звездой сетевого маркетинга. Ребят, о чем речь? Это речь о том, что человек просто временно собирает деньги с новых людей. Создавая ложные ожидания, а потом создает доход снова с новых людей. Поэтому очень важный момент – это научиться перестраиваться, научиться смотреть в зеркало своему бизнесу, научиться смотреть в зеркало на свои недостатки, научиться этот бизнес делать корректно. Потому что если вы не будете выезжать из своего региона, кому вы предложите этот продукт, как вы будете его предлагать, кому вы предложите этот бизнес, с каким качеством людей вы должны работать. Это должна быть какая-то элита, у которых несусветные деньги в карманах лежат и, или там кредитные средства, да, или это простые люди, которые могут прийти, попробовать для себя и принять решение, что да, это мое, я хочу попробовать. Понимаете, наша задача создавать в этом бизнесе возможности для каждого человека, но при этом создавая возможности не портить их ожидания чтобы мы не завышали их ожидания потому что ожидания в этом бизнесе не работают И если вы хотите растерять большинство своих людей делайте то что делаете нет проблем я периодически подбираю разных сетевиков к себе в команду и мы потом растем растем создаем тысячные структуры и все нормально вопрос почему вы этого не делаете так вот чтобы делать то же самое нужно освоить Правильное позиционирование себя в сетевом маркетинге. Правильное позиционирование себя в соцсетях. Деликатное проведение встреч. Умение работать по рекомендации. То есть нужно просто стать нормальным сетевиком. Я благодарю вас за то, что вы досмотрели мое видео. Я надеюсь, что я вас качественно подразнил. Немножко поделился какими-то фишками. Если вам нравятся подобные видео, подписывайтесь на мой канал. Рекомендуйте его другим людям. И рад быть вам полезен. С вами был Зайцев Алексей. До встречи. Пока-пока.